Приветствую, мои родные, и с вами Елена Дегурова. Конечно же, прогноз на август, хотя немножечко с опозданием, но вот такой активный ритм жизни, что некогда было записать его заранее. Тем не менее, я с вами, и ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы всегда быть в курсе даже опоздавших прогнозов. Ну и что, мои родные? август а, в целом в общем а, в общих вибрациях будет выглядеть достаточно мягким а, уже получила много сообщений о том что про август многие астрологи пишут боже боже как же так вот давайте ну я бы сказала так астрологически мы можем посчитать с вами индивидуально потому что у каждого свой путь я рассматриваю вибрационная составляющую а, нашего месяца и общую составляющую людей поэтому мы немножечко с другого э, ракурса с вами подойдем. И э, прогноз астрологический – это именно прогноз э, как э, предсказание, так скажем, да, то есть то, что вас ожидает вибрационный это те возможности, которыми мы можем воспользоваться, либо те общие тенденции, которые могут принести в нашу жизнь, ну, менее приятные э, ситуации, э, которые мы с вами, зная эти нюансы, можем избежать. Окей, поехали. Смотрите, события в целом будут выстраиваться достаточно ровно и органично. И неважно, будете вы прилагать силу, будете вы прилагать усилия, напрягаться, там бухтеть, злиться, что у вас что-то не получается, или вы просто расслабитесь. Немножечко позволите себе отдохнуть, будете позволять течь просто событиям, при этом не залипая в деградации, просто на диване само придет, да, ничего не буду делать, или наоборот излишне делать, то есть вот в августе важно постепенно получать то, что вы получаете, принимать, использовать и делать, то есть не лежать, ждать с моря погоды, а также не суетиться, не злиться, что не получаются какие-то планы. То есть общий поток событий от этого никак не будет меняться. Поэтому немножечко расслабились, глубоко вздохнули, пошли на сервис исцеляющие вибрации, поработали с, со своими установками, повысили вибрации, и будет вам счастье. Потому что суть месяца августа 2019 года – это обратить пристальное внимание на то, что вы уже создали не бежать куда-то в новое, а именно обратить внимание, рассмотреть, проанализировать, продиагностировать то, что вы уже создали. Фактически это означает, знаете, как некое знакомство с собой, с собой, с миром, в котором вы живете, и довольно долго вы куда-то спешили, бежали, спотыкались, что-то реализовали, и теперь создали вот тот, ну, давайте так скажем, тот тип вибраций, Кино, да, в которой вы попали, которое вы сейчас смотрите. Август не означает передышка. По вибрациям, по энергетике, по позиции все-таки август больше похож на позицию наблюдателя, именно наблюдателя, готового своевременно принять новое, нужное, более эффективное решение. В августе вы увидите те события, которые ну, как бы уплотнят ваше восприятие мира, и вы будете это очень четко ощущать. И если вы ощущали, что нечто ускользает от вас, то теперь придет время ему предстать перед вами во всей красе и в полный рост. Вот это нечто, что ускользало, оно проявится. И вот именно мягкость месяца заключается в том, что нет нужды что-то постигать, что-то продавливать. То, что должно к вам прийти в этом месяце, оно будет легко выстраиваться перед вами. Вот знаете, как звезды сами скользят по небу, очень медленно, но непреклонно. Так и события будут непреклонно выстраиваться в что-то, нечто под девизом «ты это создал» или «создала сама». Если вы легко узнаете свое творение, вы легко закрепите все навыки личной материализации, и в этом случае вы получите точку опоры для глобальных изменений в своей жизни. Кстати, 8 августа у нас открываются врата льва, и мы обязательно будем делать практику. Практика будет проходить в клубе, поэтому обязательно становитесь участником клуба и открывайте все свои возможности для глобальных изменений. Ссылочка на участие в клубе будет под этим видео или пишите в личку, я вам дам ссылочку. И смотрите, вот если кто-то будет, знаете как, сопротивляться узнаванию себя, вот прям, знаете так, напрягаться, не позволять этому. Проявиться, а прям вот пытаться да, что делать вот насильно, то он рискует перезапустить собственный цикл повторяющихся событий. Проще говоря, такой подход активирует проживание абсолютно одинаковых происшествий, расставленных очень близко по времени, а потом будет очень сложно начать что-то новое, назвать случайностью эти события. И уж очень наглядно жизнь покажет, что творится нечто необычное. Таким образом, вибрации августа послужат вам независимо от того, желаете вы смотреть на себя или нет. В определенном смысле это некое вибрационное зеркало, перед которым окажется каждый человек. Мягко, как инь, но непреклонно, как янь, начинается время зарождения целостности в нас. Для кого-то это будет более сложно, для кого-то это будет менее сложно. Легче это будет для тех, кто перешел уже из состояния дуальности. Частично, полностью мы не можем на Земле перейти в состояние целостности. К сожалению, таковы правила этой игры. Тем не менее, рассматривать многие процессы, сторонним наблюдателям, не вовлекаясь в них. Это тоже очень понадобится нам в августе. И, кстати, наблюдаете за тем процессом, зачем вы наблюдаете? Не в плане, ну, за какими событиями вы наблюдаете. Да? Если вы вовлекаетесь очень-очень явно какие-то проблемы, войну, там, наводнение. Пожары, если вы прям вот вовлекаетесь в какие-то проблемы, в какие-то новости, то задайте себе вопросы, зачем вы это делаете, как вы можете повлиять. Это не хорошо, не плохо. В чате в нашем я ответила на подобный вопрос очень детально. меня Тоже, если вы хотите попасть в наш чат, пишите мне в личку, в чат ватсап, где мы обсуждаем какие-то вещи, я делюсь, отвечаю на вопросы только там в общем чате и в том числе и на такие и поддерживаю участников участники между собой общаются делятся как они какие результаты какие практики применяют и так далее вот и очень важно понимать мое вот это любимое зачем зачем вы делаете то или иное действие в августе это будет проявлено то есть то что вы получаете вы, наверное, даже, пожалуй, увидите, а зачем вы все это делали, предыдущие какие-то действия. И это вас либо разрушает, если вам август не понравится, а, то есть вы сами себя разрушаете, тогда welcome на консультацию, на мои тренинги, мы будем вас вытаскивать из этой ямы. Либо вам август нравится, и вы для себя делаете галочку, какой или какая я молодец, что я создала вот эту реальность в своей жизни, потому что все мы с вами волшебники, все мы с вами проявляем, видим в нашей жизни проявленное то, что мы нафиячили сами. Вот, далее. В августе нет наилучшего способа получить пользу для себя, зато есть наиприятнейший способ провести время. Это, наверное, самое приятное в прогнозе. Выбор простой. Смотреть на себя расслабленно, с любопытством, или же э, сражаться или отрицать. Да? Выбирать вам. Внешний итог будет схож, а вот ощущения от событий диаметрально будут противоположны. И, конечно, эти ощущения как раз и проявят следующий поток событий года. Легким и приятным, или будут... Э, Стрессовым и болезненным. милые мои, все зависит от вас. И стоит осознать, что легкость – это не поверхность, это не вес, а способность привлекать желаемые чудеса в свою жизнь. И это возможно, и я на своем опыте, и на опыте многих тысяч клиентов, которые ко мне обращаются, я это доказываю. Понимаете? То есть не эзотерическая магия, а обыкновенное чудо, которое люди описывают как счастливый случай. Вот настоящая магия осознанности. Кстати, будет забавно видеть, как именно люди в стрессе начнут говорить об эзотеричности происходящего с ними. Ну, вы знаете, да, эти слова. Злой урок, карма, несчастный случай, невезуха, там порча и так далее, и так далее. А ведь достаточно просто, мои родные, открыть глаза при ходьбе, чтобы не обвинять фонарный столб в нападении, когда на него наткнешься. Я думаю, вы поняли, о чем я. Открывайте глаза, мои любимые, расслабляйтесь и наблюдайте. Этот мир создан вами. Поблагодарите себя, что бы ни произошло. А я напоминаю, для тех, кто действительно готов преображать свою жизнь, для тех, кто готов, глобальным изменениям своей жизни. С нами создан сервис, исцеляющий вибрации, где вы можете за достаточно минимальную, доступную для абсолютно каждого человека стоимость, использовать то, что через меня даровано миру. Те вибрационные настройки, которые уже многие люди используют и получают свои результаты. А также вступайте в наш клуб яркожителей, где мы проводим два раза в месяц мероприятия, которые также помогают вам получить преображение в вашей жизни, стать еще более счастливыми, и я уверена, что именно с нами вы станете еще более счастливыми. С вами была Елена Дегурова. Все ссылочки, о которых я говорила, на клуб и на исцеляющие вибрации будет под этим видео. Ставьте лайк, если вам нравятся прогнозы и вы хотите их видеть в будущем. Только от вашей активности зависит наполняемость моего канала. Для себя ей так знаю, я делаю это для вас, и если я вижу, что вам это надо, то делаю дальше и больше. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, добавляйтесь, друзья, в социальные сети. Пока-пока, до встречи в Кубе Иркожителей.